разбавителю ну как бы вытечь uh -huh. испариться то есть немножко угомониться разбавителю даже uh -huh. можно здесь немножечко тоже дать идею вертикали uh -huh. и вот немножко застыть uh -huh. минут на 10 uh -huh. теперь берешь коричневый берешь голубой берешь коричневый. вот такими хулиганскими действиями. Желтый берешь тоже. Uh -huh. Желтый-розовый. Uh -huh. Голубой-коричневый. Uh -huh. Набираешь идею вот этого множества. Uh -huh. Вот такое дурашливое, но uh -huh. немножко вот по такой траектории. Uh -huh. Потом более черно, без всяких разбелов. Появится здесь темнота. То в пользу голубого появится, то в пользу коричневого появится. Белильца. Желтильца-розовильца. Хоровод цветов. Вот таким уштриховыванием наберешь. Угу. Это еще будет не финишная. Угу. То есть мы еще будем с этим работать. Но. Само пятно сделать Сделаешь этот хоровод цветов немножко с маревом цвета вокруг будущих цветов. Смотри, я создаю сейчас марево. Не цветки сами по себе, а некое марево, в которое будут вписаны цветки. И над ними будет это марево. Угу. Хорошо? Угу. Ну, пока, давайте. Теперь берешь коричневый, берешь голубой, берешь розовый, вот такими хулиганскими действиями. Желтый берешь тоже, желтый розовый, голубой коричневый, набираешь идею вот этого множества. Вот такое дурашливое, но угу. немножко вот по такой траектории. Угу. Потом более черно, без всяких разбелов, появится здесь темнота. То в пользу голубого появится, то в пользу коричневого появится. Белится, желтильца-розовильца. Хоровод цветов. Вот таким уштриховыванием наберешь. Mm -hmm. Это еще будет не финишное. То mm -hmm. есть мы еще будем с этим работать. Но само пятно сделаем. Сделаешь этот хоровод цветов немножко с маревом света вокруг будущих цветов. Смотри, я создаю сейчас марево. Не цветки сами по себе, а некое марево, в которое будут вписаны. Цветки, и над ними будет это море угу, Хорошо? Угу. Ну, пока, давай. показал что только не эту амплитуду. Да, ну... Ну вот, вот, вот, а как же... вот. А вот цветы? амплитуда. Я понял, ты чашу рисуешь, да, да Нет, не так вот. Где цвет цветков? Где? Ты видишь, там в тени вот такое цветет. Видишь? Нет. Жаль. Смотри, вот такое. Снизу. Снизу они как будто подсвечены изнутри. Вот такие они снизу. Опять же, как ягодка на свет, угу. такие они изнутри. А расположение правильно? Нет. А. Ну крупновато. Просто их расположение сейчас крупновато. Чуть-чуть все-таки они собраны. Очень многие люди, когда рисуют, когда что-то вырисовывают, уточняют, увеличивают в размерах. Ты продемонстрировала это весьма, поэтому с какого-то момента начинай за собой следить. Вот такое звучание, вот такое. тень между ними, смотри. Uh -huh, uh -huh. Эти двое немножечко срослись. Uh -huh. Как бы очень мухно, да? Очень Даже призрачно. Uh -huh. И там, где в головочке у них собран собраны угу. сгусток, угу. вот он. Угу. Чуть-чуть с теневыми. Согласна? Я стараюсь. Я И пальчиком тоже можно туда подгонять вещество. Есть там вот такие Янтарные проявления uh -huh. цвета. Uh -huh. Смотри, они тающий uh -huh. Uh -huh. характер имеют. Моделируем идею множества. Uh -huh. Похожим образом и здесь. Если мы все срисуем в этой манере, то и будет а понятно. Можно? Да. А можно, да, по да, можно. У тебя еще есть возможность кинуть лепестки. Вот так. Смотри, с одного движения вот такой ромбик. Угу. Вот такой ромбик, если что, тоже пальчиком mm -hmm. можно легкую очерченность дать. Прикольно? Mm -hmm. Стволики. На стволиках где-то можно чуть-чуть мигнуть светлостью, но в основном темностью. Да. Темные пятна, то есть как бы листья в глуши букета. И... В том числе, предстоит сделать вот такие какие-то действия. Прикольно? Да. Ну, давай. У тебя... Там есть э, мазочки как бы ни о чем. Есть такое, да? да. Вот что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Они ораль, живят. Да, кстати, он даже здесь есть у него. И даже легкие лоскуты этих мазочков поразбросаны да? там вся. То есть это хитрости, это как бы отвлекухи. Вот здесь дальний цветок, угу. вот здесь этот цветок и сосед у него рядышком. Но уже немножко под, раздвинется здесь. Тут желательно сделать несколько движений. Не натоптать мелочевки, а сделать буквально несколько удачных движений. То есть погонять краску, пока не, не ляжет удачно. Есть некая... как будто она пахнет. То есть свет от нее, клубится. Света может быть и, и сам запах. И здесь тоже, как будто клубится. То есть это то, чем он наполняет содержательную часть. Этот цветок, он даже подрезан мощно. Есть такое, да? Uh -huh. Эффектно? Uh -huh. То есть, если вот произошло эффектно, то уже, даже если оно не совпадает с содержанием, uh -huh. пусть лучше будет эффектно. Uh -huh. чуть-чуть темноты и так создашь вот это вот сияние там по-моему еще за вот этим цветком еще один mm -hmm. Ну, потихонечку становятся они похожи yeah. на цветы Ага. все теневые вот такие раздавленные хорошо угу. то есть не делай их не делай их плотными вот такими раздавленными и сохраняешь хорошо угу. то есть совершенно неразумно бояться цветов в таких случаях. Угу. Ладно, здесь можно не понять, что там делать. Кстати, вот это завихрение тоже неуместно. Да? понимаешь, цветочек, нежненький. Посмотри, что творится сразу. Немножко густоваты и понатыкано все-таки. Есть там и некоторая смуглость, правда? All right. Как тебе этот mm -hmm. чирк? Mm -hmm. Знаешь, как есть такие слова, поэтическая форма? Летит полет без птиц. Так вот здесь как будто mm -hmm. запах без цветка. Через нее тоже цвет, смотри, желтый. Ага. Ты понимаешь? Ага, ага. И здесь ты его побоялась ага, цвета. -то. Конечно. Почему, конечно? Ну, смотри. Боюсь. С цветом он гораздо интереснее. Да. Ага. Такой напряженный. что в природе там ничего подобного не было. Uh -huh. Ну как хороши. Uh -huh. Где она? Вот, вот, вот. Это же я так смелая была. Это правда. Смотри, она Ты видишь, можно иногда, вот так вот, просто подрезав, угу. показать силуэт. Угу. А вот есть вазы или что? Нет, никакой базы. На модели mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну да, я долгое время. на Украине был. Сейчас мы про это а все. Собственно, Sorry, я крыше. <с Russell> а -а -а. sí. Прикольно? Да. Все. Все. Да? да? Ну, почти да. Ну даже не Ну хорошо, хорошо, хорошо, не против. Mm-hmm.